Наш образ жизни, наша забота о жизни на Земле, все это влияет на развитие событий в будущем. Мы сели на поезд, о котором мы, наш вид, наша планета в целом, ничего не знаем. Мы на пороге экологического кризиса, который способен в корне изменить жизнь на Земле. Сегодня мы столкнулись не только с экологическим кризисом, но и с кризисом историческим. Есть что-то глубоко неверное в нашем понимании того, кто мы есть и в нашем отношении к Земле. Мы дошли до той точки, когда необходимо что-то радикально менять, чтобы продолжать жить на этой планете. Мы обязаны думать о ней намного больше, намного серьезнее. Вопрос не в том, нужно ли нам создавать новую историю, а в том, нужно ли нам излагать историю иначе. Необходимо учесть, что эти ценности тысячелетиями скрепляли общество и создать планетарную цивилизацию для будущих поколений. Главная проблема в том, что Земля не рассматривается как живой организм. Живое создание, где наше настоящее и будущее, зависит от этой великой, плодородной, чуткой, чрезвычайно сложно переплетенной паутиной жизни. Единственный возможный способ жить на Земле — создать условия, способствующие развитию жизни. Все остальное вредит непосредственно нам, потому что жизнь — это мы. Ты — неотъемлемая часть действующей системы. Хотим мы того или нет, мы принадлежим Земле. Мы — часть развивающегося эволюционного процесса, который включает всех существ и простирается на сотни миллиардов галактик. Космонавты, активисты, поэты. Экологи, дизайнеры, учителя. Космологи, философы, рассказчики. Много голосов, много историй. Одна планета, одна концепция. Планета.